всем привет ребята я рад видеть вас на канале black money сегодня речь пойдет о экономической игре под названием golden Tier. в этом видео мы попробуем разобраться возможно ли заработать здесь ну а также я поделюсь с вами своим мнением по этой игре погнали Чайная ферма работает уже 3 года и 6 месяцев, за все это время был один рестарт. До рестарта мы могли спокойно выводить наши заработанные деньги, но после рестарта ввели энергию, которая не дает нам полноценно выводить наши заработанные деньги с проекта. Об этом расскажу немножко позже, ну а сейчас небольшой обзор этого проекта. Все ссылочки на сайт останутся, естественно, под видео. Кому это интересно, переходите, регистрируйтесь и пробуйте зарабатывать. А также, если вы досмотрите видео до конца, вы узнаете, реально ли здесь заработать деньги без вложений. Смысл этой экономической фермы. Мы покупаем кусты с чаем. Сажаем их на нашу чайную плантацию, ну и по истечению какого-то времени мы собираем листочки. Каждый куст несет разное количество листочков. К примеру, маленький кустик несет 100 листочков в час, средний тысячу и самый большой куст 10 тысяч листков в час. Ну и после того как мы собираем наши листочки, мы их обмениваем. Также здесь сейчас проходят акции. Если вы будете пополнять свой баланс через пай экстра бонусы биткоин, то плюс 10% к каждому пополнению. На первый вид все просто. Покупаем чайные кусты, сажаем их, собираем листочки и меняем на реальные деньги. Но не все так просто. В первое время вы сможете выводить отсюда деньги, это где-то примерно до 30-40% от вашего вклада, а далее у вас появится энергия. Перехожу по вкладочке в «Вывод». В данный момент мне хватает энергии на вывод 8 рублей, но на счету у меня сейчас на вывод есть где-то примерно 2 с лишним тысячи рублей. Энергия не дает мне вывести все эти деньги с этого проекта. Вы спросите где брать энергию есть два способа первый способ это когда вы пополняете свой счет на более чем 1000 рублей тогда вы можете обменивать энергию на реальные деньги через биржу энергии или же есть второй способ которым пользовался я это привлечение рефералов в этот проект по моей реферальной ссылке было совершено 1382 перехода и 9 процентов регистрации это где-то примерно 100 человек зарегистрировано по моей реферальной ссылке на данный момент на моем балансе есть на вывод 2000 рублей. Выведено с этого проекта 2913 рублей. Внесено денег в этот проект 0 рублей. Зарабатывать здесь без вложений реально, но при одном условии, что вы будете приглашать сюда рефералов. Расскажу немного о выводе с этого проекта. Выводить средства можно на много разных кошельков, начиная от Kiwi, заканчивая выводом на Pair и Visa-карты. Вот мои выплаты с этого проекта. Ну что, подведем итоги. Много разных дискуссий крутится вокруг этого сайта. Кто-то говорит, что здесь заработать нереально, это полный лохотрон. Кто-то говорит, что здесь заработать можно и рекламирует его. Я не вкладывал сюда ни рубля, поэтому я могу сказать то, что с одной стороны заработать здесь деньги без вложений реально. Но с другой стороны, если вы не умеете или не хотите звать рефералов, на этот сайт, то заработать здесь будет проблематично. Вот такой вот небольшой обзор на сайт Golden Tier. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии свои истории. Получилось ли у вас заработать здесь? Я поделился с вами своим мнением. Подписывайтесь на канал и всем пока!